Здравствуйте, ИСПО, 15-16 год новинки, компания Аслантик, которая у нас в России просто вот возведена в некий культ. Вау, это, вау, это Аслантик, как же, как же, это ручной сборка американских лыж, это круто. Начинаем, давайте быстренько пробежимся по линейке, которая есть, потому что у нас реально, я просто знаю, у нас атлантик это синоним слова шаман. Шаман это синоним слова атлантик Такое ощущение, что больше других нету вообще лыж. Ну и начнем. То есть на самом деле у Аслантика есть вполне себе карвинг лыжи. Абсолютно карф лыжа. Никакого вообще, никакого фрирайда я здесь не вижу. Я не знаю их размера, вот размер 75 талия, может быть, конечно, это фрирайд, но это Атлантик точно. Достаточно жесткая, достаточно игривая, достаточно пружинная лыжа, которая может дать хорошее каркатание. Дальше идут универсальные лыжи Атлантик, это Номод, собственно, да, как бы, я не знаю почему Номод, но вот они пошли по ширине линейки. Опять-таки смотрите, серия есть Номан, есть Шаман, вполне себе, в общем-то. Вполне вменяемо адекватно именно, фли... именно универсальная лыжа. Но на мой взгляд, на мой взгляд, мне кажется, лыжи действительно какие-то немножко жестковаты для такой геометрии, для такой, для такого выреза. Может быть, это может быть интересно, но жестковато. С другой стороны, как и любой лыжи, надо кататься. как и женскую фрирайдную линейку здесь в общем-то все точно так же, как в мужской, только короче. и вот тут уже начинается действительно серьезное, ну то, собственно, что как бы и есть э, в головах людей ислантик и то, на чем айсландик, собственно, стал айсландиком в том понимании, а слайд. это естественно фрирайд, это, естественно лыжи широких м -м, геометрий. Вот, а, Самая характерная особенность Айслантика, с чего он начинался в России и на чем он стал популярен, это на лыжах умеренной длины и широты, которые позволяют кататься не быстро, не тонуть, при этом уверенно всплывать. Которые при этом дают очень хорошую стабильность на склоне И сейчас, в общем-то, я все тоже вижу На самом деле, по моим ощущениям, изменилась только картинка в новом сезоне Больше ничего не меняется Все как было, так и было Лыжи продолжают быть жесткими И лыжи продолжают быть очень короткими при серьезной ширине Но, как мы знаем, как мы знаем из теории, именно вот такая вот концепция лыж Именно вот с такими вот широкими геометриями позволяет уверенно кататься новичкам вот. и в принципе мне понятно их а, успешность в России потому что начинающим фрирайдерам катающимся не быстро катающимся пенсионер ставит фрирайд вот именно они такие будут очень интересны ну собственно дальше внутри здесь просто различные формы а, они себя естественно различно ведут то есть вот эти наверное дадут больше всплытия предыдущие дадут больше поворот на продольном сплыти эти будут меньше цепляться и больше работать на поперечном всплытии на универсальном по стилистике катания и вот это, это скорее бэккам прислоп стайл уже симметричные мягкие достаточно широкие но при этом симметрично мягкие такая очень востребованная, интересная по современным понятиям о по Концепция лыж. So я могу сказать, наверное, на мой взгляд, это и есть новости. А ну и как бы естественно вот такие вот кстати вот это наверное новое у аслантика можно сказать это вот такие вот лыжи для такого быстрого продольного прирайда, но с другой стороны как бы, вот опять же ростовка 182 это не сказать что большие не сказать что сильно экспертная лыжи okay. все вот такой вот по-быстрому побежавшись по аслантику можно сказать вот так вот ну дальше естественно если вас интересует то естественно стоит выбирать уже адресно, персонально рассматриваю ну и как любые лыжи вы Любую лыжу надо катать, а не тискать в руках Все, чтобы ничего не пропустить Подписывайтесь на канал, встретимся на основе пока